Не если скажу, что у многих наших зрителей, как и у нас, в детстве водились карманные деньги. То есть средства, которые нам выдавали родители на завтрак в школе или на кино, или на покупку каких-либо приятных мелочей. Но порой, выдавая эти деньги, родители не объясняли, как с толком их потратить, uh -huh. то есть не обучали ребенка финансовой грамотности. И дети вырастали так и не обученные, и уже во взрослом возрасте сталкивались с финансовыми трудностями, поэтому лучше денежки считать, наверное, с детства. Да. О том, как обучить ребенка финансовой грамотности, мы и будем говорить с нашим постоянным финансовым экспертом Еленой Феоктистовой. Доброе утро, Леночка. Доброе утро. Здравствуйте. Елена, вы помните свои первые деньги, которые вам родители, например, мама там выдавала в школе или до школы? Да совершенно верно, помню очень хорошо. А как вы их тратили? Да. Тут по назначению, как а, мама сказала, там, молока ну, купить в бочке? Да. Помните молоко разливали, да? Либо как это было? Ну, на самом деле, у меня была очень мудрая мама, и как раз один из способов обучить ребенка финансовой грамотности, это личный пример. Если у родителей тратжерят деньги, если они живут от зарплаты до зарплаты, влезают в кредиты или рвутся на крупных целях, или мало зарабатывают, то ребенок, конечно, будет копировать такой образ обращения с деньгами. Если же родители разумно распределяют деньги, разумно вкладывают их, покуп... делают крупные покупки, то и ребенок в будущем будет приним... перенимать этот опыт. А, говорит, если про меня, то моя да. мама использовала один из инструментов, которые я рекомендую. Она выдавала мне карманные деньги на месяц вперед, и я уже сама распределяла их. О, Это как возраста? Да, а, а? с какого возраста? Где-то с 13-11. Мы... А вот вы меня, может быть, поправите, если я скажу, что хорошо к финансовой, так называемой финансовой грамотности, ребенка приучать чуть ли не с 2-3 лет возраста, когда он плачет, капризничает около, например, прилавка с детскими игрушками и выпрашивает родителей купить их что-то? Это идеальный вариант, конечно, когда ребенка приучают там с молодых ногтей, так скажем. И э, здесь ну здесь сложнее всего происходит родителям, э, потому что ребенок еще не очень осознает ну, ценность деньгам и не очень понимает какие-то разницы. Но он не понимает с эти патруском... принципы, что угу. за это должны да, что-то дать, совершенно. а это дать дают на работе папе и маме Может и быть, смешно объяснять вот здесь да. ребенку, в данной что, ситуации... появляются деньги, каким трудово они Да, и здесь в данной ситуации <с вот с такими маленькими детьми, они все равно понимают, что денежка там 100 рублей, 1000 рублей, они понимают, что это. И здесь я рекомендую осуществлять финансирование покупок. Если ребенок, например, говорит, мама, я хочу вот это, отлично, бабушка с дедушкой всегда дарит деньги уже там годовалым детям даже зачастую. Поэтому давай ты заплатишь там четверть, остальное я. И ребенок на научиться э, измерять свои возможности да. со своими желаниями. То есть софинансирование покупок это тоже очень хороший инструмент. Или накопление тех самых э, средств, которые приносит иногда э, во время э, глубокой ночи зубная фея, mm -hmm. вот их можно подкопить mm -hmm. на какую-то, например, там вот желаемую будущую покупку. Mm -hmm. Это тоже да, как ход общения в этом плане mm -hmm. с Совершенно нашими верно. детьми. Совершенно верно. Более взрослых детей уже, которые умеют там, считать, писать, обращаются к компьютеру. начальных классов, мы да. часто, например, даем деньги на стол да. Я помню, как да. мне давали, но я не, ничего не покупала из еды, я копила. А я хотел есть в школе. Можно просить записывать бюджет. То есть родители говорят, свои доходы, свои расходы приносят чеки, и ребенок сидит и дома в компьютере в экселевской табличке записывает расходы. Таким образом, у ребенка будет понимание, что деньги, они не достаются быстро, что в месяц это всегда определенная какая-то сумма, она не прыгает, и нужно распределить ее на целый месяц жизни для всех членов семьи. И если соответственно тратить все время на игрушки, на какие-то сладости, то можно не получить там желанный велосипед mm -hmm. или какую-то другую желанную покупку. А как вам такая практика? Не поудит тебя телефоном. А как вам такая практика, когда за хорошие оценки вот родители дают деньги? Это может быть финансовая грамотность, вот это твоя работа, когда говорят. А, ну на самом деле здесь, конечно, два мнения, да. Кто-то считает, что это хорошо, почему нет? Это тоже приучение детей mm -hmm. к, и к дисциплине, и к ответственности, и к возможности заработать, а кто-то говорит, да нет, тогда ребенок вообще ничего делать не будет без денег, да, и он тогда вообще не, не, да, не заставит. Да, да, вот здесь да, вот здесь такая грань, этом, которую да. каждый родитель, наверное, будет а решать. Как, знаете, к тому, что некоторые родители максимально вот от, от, от, отодвигают эту ситуацию вообще узнавания денег в этой жизни. То есть вот сейчас у многих, например, дети пойдут в первый класс, 1 сентября, и, конечно же, так или иначе какие-то карманные деньги появятся в любом случае, потому а. что в школьном буфете, ну, захочется купить, там, не знаю салатик. Или вот этот вот слоеный бантик <сؤال> под, <сؤال> под сахарной пудрой. Вот а, стоит ли давать и действительно, как вы говорите, распределять на неделю или на месяц, вот именно привыкать к этой уже стоит. денежной взрослой жизни. Да. да, стоит. Почему? Потому что чем раньше мы начнем, тем лучше ребенок будет вникать в это, и тем быстрее он научится распределять свои, так называемые, финансовые доходы. Можно не сразу давать ни на месяц карманы деньги, не выдать неделю. на неделю, попросить смету принести, на что ты это потратишь. Он уже посмотрел, сколько стоит булочка заветная в Но этой салоне. Но человеку не просить, наверное, приносить. Конечно, Нужно нет. Он доверие. примерно составит, что и сколько ему денег надо, вы посмотрите, он наверняка что-то забудет. Если смета будет завышенная, то занести ее своим родительским Словом, но объясните обязательно, почему вы занижаете и выдайте ту сумму, которую вы с ним согласуете. Наверняка все деньги будут спущены в первые два-три дня. Ребенок, скорее всего, Возможно. ближе к выходным прибежит и будет у вас просить еще там с ребятами сходить куда-нибудь. Вот здесь стоит вам проявить жесткость, стойкость, стойкость, ни в коем случае не поддаваться, пускай ждет следующей неделе. И на следующей неделе он уже, во-первых, совершенно угу. верно, он смету составит более грамотную, он уже подумает несколько раз, и уже, когда будет тратить, он уже. Уже будет распределять. Потом можно этот срок увеличить на две недели, ну и впоследствии на месяц. Самое сложное это, наверное, с подростками. До какого возраста вот мы должны контролировать ребенка? Его финансовые траты? Да, грамотность. Ну, если... 30 желательно уже. Не стоит контролировать сына в финансовых каких-то... может быть, даже и пораньше. Если речь идет о мужчинах, то мужчины должны быть более самостоятельными. Ну, так предполагается природа изначально. Ну, я думаю, что если родители видят, что ребенок нормально, адекватно распределяет деньги, то уже можно там прекращать и с 15, и с 17, и с 18 лет. То есть, если есть Внимание, что получив угу. паспорт он не побежит там в кредитной организации брать себе кредиты то есть значит он уже э, более финансово устойчив и финансово грамотен и э, можно тогда что называется жизнь спокойно. мы желаем нашим детям финансовой устойчивости финансовой грамотности и как говорили спокон веков на руси все доллары за 35 рублей не купишь спасибо вам большое спасибо Хорошего большое. дня и доброе утро спасибо а мы продолжаем и прямо сейчас самые последние интересные